Привет всем, какой сегодня хороший день. Ах ты ворона! Что? Что дровосек, петь тебе надо? Ты мне не угодила. Что в чем не угодила? Ты мне плохие ветки принесла. Печка тухнет. Ну извини, какие были. Ты должна была мне угодить, ворона! Если в следующий раз принесешь такие ветки, я тебя в печку засуну и потом съем со своими детьми. Ладно, ладно. Еще раз. Не те принесешь. Я все понял. Не надо повторять. Я буду повторять, потому что ты мне не угодила. В следующий раз не угодишь мне, я тебя в печку засуну, пожарю с детьми, съем. Ты мне это уже говорил. Я не угожден. Давай угождай мне. Быстрее. Что я могу тебе сделать? Ветки неси. Быстрее. Ну ладно, ладно, а где ветки? Вон вот ну, твое дерево Если сейчас не дашь, я его срублю Ну веток нету, ну, ну нет деревьев вокруг Ну все, ворона Ладно, ладно, ладно, сейчас Я у, у, у ваш... у кондитера Видел дерево Там можно немножко веток собрать Ладно, ладно, не надо я пошутил, ворона, моя любимая. Нифига себе, шуточки какие. Я еще раз пошучу, если будешь удивляться. Молча сел на ветку и спать ложись. А почему спать днем? А потому что мне так надо. Ты мне не угодила своим видом, своей внешностью. Что ты вообще тут делаешь? Почему у тебя такое уродливое дерево? Не угождает моим принципам. Ах ты принципиальный дровосяк. Сейчас срублю, а тебя пожарю. И то у тебя, наверное, мясо испорченное. Дровосек, не надо. Ладно, ладно. Ну еще раз. Что еще раз? Еще раз не те ветки. Да какие ветки? Те, которые ты мне дала. Я вообще те ветки больше нести не буду, если ты так будешь себя вести. Ты мне не угодила тем, что носить ветки отказываешься. Я тебя сейчас пожарю. Ладно, дровосек, иди уже. Ладно, ворона. Угодила. Ну, если не угодишь в будущем, зарежу. Дровосек, будь нормальным человеком. Не шути больше так. Ладно. Если что, я пошел. Тебе дать что-нибудь вкусненькое? Да не надо. Если что, ворон, я пошутил. Я тебя никогда бы не съел. Я поняла. Пока, дровосек. Пока. Сегодня хороший день. Полечу я... Посмотрю в округе. А вы, зрители, не скучайте, потому что скоро будет хорошая весна. Удачи!